А, кто там орёт? Чё орешь? Привет, короче, мне тут кое-что надо сказать, срочно. видишь, изменился. Я и моя комната. Да, это Короче, вот влюбился. это дизайн. Надо... Вику, тут помоги, пожалуйста. Что, Вику? Влюбился. Ты Вику? Тук -тук. Так, привет. влюбился. Можно? Пойдём к ней в комнату. Ой, привет, Может, Коми. она дома? Возможно. Нет, она не в комнате. Она не дома. Чего вы тут подслушиваете, а? Привет! Привет. вам гости пришли. Проходите. Mm, ты, нифига, ты изменил тут, и ты изменил. Да, изменил тут все. И ты тоже изменился. Слышь? Бе, кринж. Не бей ты себя котика. видел кринж? Не бей бедного котика, вы правда. Бедный кошек. Ты, О, за... ты, О, ты О, это нормальный дизайн. Ты просто... Ты меня понимаешь избирают. в искусстве. И в этих да. шторах красиво. Вот именно это это итальянский Дописи штор. Я и упал в депрессивную. Ладно. Зря это читал вообще. Короче, это, это... черный, это фиолетовый, темно фиолетовый. Это темно, да такой, темно фиолетовый. Короче. Адран, а а, поднимись тут на, на балкон, бью... мне через... что-то показать надо. Я светло хочу сделать что? Посмотри, просто на дорогу. Ну, что с здоровой. Ну, с меню на фиолетовый обычный. А что здоровый? что здоровый? Ой, алкаш какой-то. Посмотри, там какой-то алкоголик лежит. Алкаш, вставай. Ягодки. Подъем. Алкаш вставай! И... А, это не алкаш. ягодки. Подъем, ч лежим? Лежим. Ну ладно. Так, поможем Вики. Короче, Вика любит, не любит романтиков, эй, эй. она любит дерзких. Дерзкий. Так, Да, купишь, ей, я... цве... купишь ну, ей цветок. А, вон у Роуз продается классный цветок. За 3000. За если у тебя есть 3000. Слышишь, Роуз, ты... здорово. Мне можно розы... 3000, иди работай. Кстати, где так, ягодки покупаешь? Там есть работа у торговца. Mm, я бомж. Торговец. Ну, там, кому дать ягодки? Mm -hmm. У меня в этом холодильнике уже тысячу ягод. Я Сейчас. могу взять получу. Давно не забирал зарплату в ресторане. Привет. Здорово. Дарю вам всем по 10 ягодок. Ягодки забрали. Ни одной меня не оставили. Ну ладно, пусть. Ну вот, купишь ей этот цветок. Да тут не выгодно зарабатывать. Иди. Кошали. Тебе надо зарабатывать А ягодки 10. Ком-то другом. Ещё вот А что? Ягодки быстро растут, так что это нормально. Можешь купить удочку и пойти рыбачить. Там дорого. Пойду я чуть-чуть попозже рыбачить. Мне сейчас надо... Питок для вот, да. прекрасной Вики купить. Ну, ладно, я пойду вот пока это, деньги заберу вот с ресторана. Вот это мы отправим. А Вики всё не... Ну хорошо, всё, я всем ягодки отправлю. О, привет, Поди, привет. Это что там по прибыли? Изменились? А, Надо будет заказать. Пять тысяч. тысяч. прибыли. Пять тысяч? Где столько зарабатывать? А я с ресторана зарплату забрал. А -а -а. Да уж, очень выгодно за Ладно, да я в ресторан пойду, пожалуй, работать, если, конечно, там есть В ресторан Вы я не... там, я босс. Не в тот ресторан. А какой? Ой, вот он, каш. ресторан, синий вот этот. Это мой ресторан. Ну, нормально хотя бы. С этим. Вот он, возле фонтана ресторан. А, ладно. Так, сейчас. Развернись. В фонтан. Вот. А вот он. Вот это? это мой ресторан, да. А, вот М -м. этот? А, ну... Это мой ресторан, и устраивается о, о, вот помню, у меня. Ой, я помню, я покупал тут пиццу. А... У вот. меня... Как она работает? Я могу быть официантом, в принципе. Ты? А я быть, я, я владелец этого официант. ресторана, и устраиваться у меня надо. Здравствуйте. Да. Адриан, можно, пожалуйста, устроиться на вакансию? А, э, э... Хорошо. Я Приступи прямо сейчас. А Хорошо. Я могу... Можно форму официанта? А что? Так, мы... Пока работаю, я потом выдам. Хорошо. А кроме официанта что-то есть? Да, ты быть можешь быть грузчиком. Можешь mm -hmm. поставлять еду. О, давай ну, короче, где давай. ты идешь, я покупаешь и, и несешь сюда. Я тебе плачу. Все давай. Время пошло. А сколько много плачу если много еды. Вот что Взгусток. в ресторане тебе надо. Бургер, говядина, бургер, пицца, яблоки, банан, арбуз, стейк. Тебе что-то из этого надо принести. Сколько принесешь, столько я заплачу. Хорошо, значит а буду. Пойду... А я наверное. пока, а я пока. Где мне вообще все вкупе? А я пойду, я пойду. Попрошу, посетитель, попрошу, попрошу слезть вас со стола. Не культура, а лежит на столе. Апельсанты. Где арбуз вообще был? Здесь двадцать. А я пойду, пока заберу. Знаете, где арбуз? Печное, ну, это точно не арбузик. Или стейки. Так... Я, конечно, мы будем. Вряд ли. О, Может, я у кого-то выкуплю? Арбузики? У кого есть арбузики? Ну все, мне им выдать. Нормально будет. Ой, нет, но Никого нету! Арбузики. А? Где арбузики, грёбан? Или стейк, или что-то? О, Где магазин? Так... Тогда, поем. Вот что-то похоже. О, здравствуйте. Так. так здравствуйте. Сяду. официант? Леди... Да, здравствуйте. Так, я, мне, пожалуйста, одну надо пиццу. <связь> я заплачу за пиццу. Одну пиццу и один бургер. <связь> Обязательно. Сейчас только, куль... Сейчас только доставщик еще не приехал. Сейчас быстренько так приеду. Возьмите у него. Hello. У него у него этот, у него Hello. просто макеты еды. Это не настоящие, еда. Ладно. Где магазин? Иду, кручу. Наконец-то. У нас нет О, погоди. Так. Ой. Так. Я, э я э понял. Его. Вроде у нас есть Василия. магазин. Пиццы, верно ведь? И один бургер, надо было здесь купить. Ого, надо было здесь купить. Одну пиццу и один гамбургер. Одна пицца в подарок, да, как вы. Вот, значит, хорошая. Спасибо. Я возьму с собой. Ладно, Сейчас я все свои денежки. О, денежки. Вы подняли мою. Больше это все. Идем посмотрим, что не уже заработали, что нет. Всё, я влюблен. Что я купил, Девы. Так, что, вот, как арбузы, у вас дела? Ну, первая прибыль 500 рублей уже есть. 9 арбузов. Так, Пошёл. ты что-нибудь доставил? Он, да, он мне все доставил, что мне надо было. С он доставил? А зачем я тогда все деньги? Мне он доставил, доставил абсолютно все арбузы. Он мне доставил 64 пиццы. Шестьдесят четыре гамбургера и шестьдесят четыре арбуза. Ага, ну ладно. Дадим ему зарплату. Итого у меня уже две тысячи. Сколько там цветочек стоит? Прекрасный. Я бы свою жизнь столько не зарабатывал. Ну, мне тоже что-то устроится. Рыбалка. Рыбалка вообще бесполезная была. Надо еще что-нибудь? Зарплату. Ага. Нет, все пока что. Так, где официант официант? Там... Официант сейчас на перекуре ты вроде бы. все вот официант. Назу да, официант, что такое? Зарплату. Так, ты так. Работать. где нового магазина? Может, хочу что-нибудь купить? Прекрасно. Работать. Купить. Доставщиком да, будешь там купить. доставлять еду твоих. и все такое. Когда будут заказывать, ты э, чего а у, у него иду свои и... И, и это, я и... короче знаю, как теперь зарабатывать. Адриан, это если и что, живала. я еще на перекуры на минуту опять. Иду, до да, этого и... Надо что еще. что-нибудь доставить. Где Нет, она? все, пока на... Зачем я вообще рыбачил? Надо было. Роза. я роза. Не Сколько не столько бы заработал только через 9 лет ладно пойду я это я точно не знаю Спис... даже остались щеленьки роза огня